Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой второй заказ по первому каталогу компании Faberlic. Вот такой вот порошок. Сейчас у нас идет акция 1 плюс 1 и Классная цена, скидка огромная на него Взяла себе код данного порошка 30020 Это у нас идет универсальный, без аромата Он подходит как и для детских вещей, так и для взрослых Взяла себе два порошка Конечно же, я взяла еще и с другим ароматом. Альпийский луга. Код данного порошка 30.022. И взяла еще именно для цепных тканей. Код данного порошка 30.021. У меня их 4 штуки. Акция проходит 1.1. Взяла. Кто хочет также получить по скидке данные порошки, у вас еще есть время до 29 января действует данный каталог. Также вот для стирки кондиционер для белья. Это восточный пион. Мне заказали от данного кондиционера 118,53. И еще вот такой вот розовый бархат. Хватает его на 30 стирок. Вот 118,55. Также у нас есть еще кондиционер для белья. Такой вот классненький. Он подходит для детских вещей. 118,56 сенситивы. И с орхидеей и кашемиром. Аромат. 118,50. Вот такие вот классные у нас есть. средства для стирки. И также всеми любимый уже пятновыводитель жидкий универсальный. Код данного пятновыводителя 3062. Ну а теперь пойдем с вами вот по таким средствам серии Ботаника. Шампунь. Это у нас она с облепихой. Очищение и увлажнение. Код 1273. Объем у него 400 мл у данного шампуня. И также из этой же серии, ботаника, гель для душа. Антистресс. Он у нас с мелиссой и фиалкой. Код данного геля 2548. Таких мне два штуки заказали. Сейчас мы немножко сдвинем. И также еще из этой серии ботаника вот классная маска для волос, яркость и шелковистость для окрашенных и милированных волос с клевером и гранатом код 1271 еще есть такой вот замечательный средство рефрешер для одежды и ткани он идет у нас 5 в одном это с лавандой и бергамотом без замятий и запаха пота освежает одежду без стирки быстро устраняет неприятные запахи используется как жидкий утюг для тонких тканей 30 289 Такой вот классненький рекомендую вам к приобретению и вот такие вот у нас классные новиночки детские это у нас пена для ванны меняющая цвет Код 2882. и вот классные детские новиночки рекомендую нас с трех лет и вот такой вот классные две штучки заказали, пенки для ванны. Еще у нас есть замечательные наши видите, средства. Эксперт фарма. Профилактическая зубная паста для чувствительных зубов. Код 1657. Из этой же серии. Код вот гель, бальзам для стоп. ладкие пяточки. Код 1290. и зубная нить с мятным вкусом код данной нити 1514 также у нас есть такие вот замечательные восстанавливающие очищающий кондиционер для волос лотос код 7723 Дезодорант Beauty Cafe Capris 3513 объем 75 миллилитров у данного дезодоранта и вот мужская серия 8 элемент парфюмированный дезодорант с аэрозольной упаковкой для мужчин 100 миллилитров код 3603 и из этой же серии парфюмированный гель для душа код 8116 Такие вот классные у нас есть женские ароматы. мания Кот 3042 данного аромата. И с ароматом манго. Кот 3043. Так, сейчас немножко сдвинем. Еще, как вы заметили у меня часто заказывают именно вот эту водичку высадовита этот раз опять заказали код данной водички 30 140 сейчас она идет по акции всего лишь за 799 рублей Это по цене каталога если вы уже являетесь консультантом и у вас скидка из 20 процентов вы ее их гораздо дешевле Такая вот классная водичка вот такие вот есть у нас бритвенные станки для бережного и безопасного бритья с плавающей головкой. Три лезвия женские. Код 910,060. упаковочки В упаковочке три штуки. Еще также мне заказали такую вот помаду. Код 4827 помада для губ. помада для губ. И сухой шампунец сейчас тоже идет по акции всего лишь за 249 рублей по цене каталога. Девушка у меня его постоянно берет, поэтому в этот раз она заказала два штуки. Код данного шампуня. Сейчас, секундочку. Извиняюсь. 27.02. Таких мне две штучки заказали. На себе Я взяла вот такие витамины из новинки. Биологически активная добавка к пище. Поддержка микро... микрофлоры кишечника. Код данных витаминок. 15685. Будем пробовать. Подкреплять свое здоровье. улучшать. Вот такой вот мне чай заказали. Защита желудка. Кастро. Код 15671. На упаковочки в состав весь написан, какие травы входят, для чего они, как применять. Все есть. Такие вот есть классные чаи у нас в нашем интернет-магазине. И вот такой вот гиполайт, десерт желе с милицией. Семена простопши, календула, имбирь. Здесь 20 упаковочек. В состав весь написан. Код 15731. Все здесь написано, указано, можно почитать. Более подробную информацию можно почитать на сайте, набрав код данного продукта и открыть описание. Вот такой вот у меня классный, объемистый получился заказ. И сейчас покажу вам, на сколько баллов. Если я не ошибаюсь, по-моему, 65 баллов данный заказик. Да, 64,97 данный заказ. Вот такой вот классный, большой, любимистый. А теперь пойдем раздавать все эти заказики клиентам. Они будут очень рады и довольны, то что получили, что заказывали. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч!